Здравствуйте, дорогие дамы и господа! С вами Сергей. В этом обзоре, как я обещал, будем мы снимать про Бенди Кэм. Итак, как же его скачать? Просто пишите в Яндексе Скачать Бенди Кэм. Кряк плюс Торрент. То есть, ссылочка, прям вот Торрент, да? Ссылочка будет... Под видео и так теперь как же его настроить когда вы уже скачали установили обязательно как только вы скачали да то там будет нужно кинуть когда вот вы установили да кинуть два файлика в корень пак где у вас хранится bändк то есть этого файлика там будут то есть я сейчас давайте скачаю прямо при вас а, даже не так. Итак, вот, скажем, скачать. Нажимаете. мы вот, скажем, скачали, да? Открываете. Вы пытаетесь добавить, да? Нет. То есть, вот он у меня. Где? Сейчас. Вот, бендикаем. Открыть папку. Вот. Вот. А вы когда устанавливаете, да, то есть это не, у меня не кряк, то есть не взломанное. Почему не взломанное? Потому что бесплатная BNDCAM дает снимать 10 минут. То есть мне этого вполне пока хватает. И все. А, так, когда вы скачали, настроили, там два файлика, как будто, если хотите скачать крякнутую, то, милости проще вас в интернет. Итак, основные. А, вот это будет то, что куда будет кидаться ваше видео. Бендикам? нет. Ставите галочку, нет. А, FPS. А, позиция FPS. То есть я поставила сюда. Наложение FPS. Как же видеть? Но это там нам не надо. А программе. Вот. Авторские права. Крекет, у меня же взломанное. Видео. Нам нужно старт-стоп. То есть F12 включайте, F12 выключайте. Пауза то есть, например, посередине видео, да, нажимаете F8, и чтобы выключить паузу, опять же, F8. Ставите без курсора, потому что зачем вам курсор. Теперь настройки. Ставите по полный размер. Качество – 100, советую. Ну, подключение не надо. Кодек – вид советую, да. FPS ну, – 50, ну, окей. А шаблоны? Ну, ставите YouTube. То есть 720 Ну, это все, что я вам пока хотел показать на этот урок. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. С вами был Сергей. Специально для канала Сережка ТВ. Всем пока.